Всем здорово, чуваки, как ваше настроение? С вами, естественно, как всегда, Димасик, и... Что это такое, я не понимаю. Так, подожди, что это за занос? А, пацаны, видели э, сайт, на котором заносы лучше, чем на вот этом вот фото? Ребята, вот вам сайтик Lucky Hunter. Тут заносы в казино 2020. Сейчас будем просто крутить по 90 рублей. деноминация X1 и будем поднимать, ребята, заносами. Вот, вот такими вот на бонусные игры. Уже три крышечки выпало. И это занос разве? Вот это сейчас будет занос, ребята. Вот это сейчас будет занос. X1, к сожалению, не такой жесткий. Но, кстати, X4 неплохо. 450 рублей. Привет. забираем. уже приятная сумма денег выходит и по 90 рублей конечно же крутим ребята дальше в надежде на все самое лучшее короче сегодня 5000 у нас депозитик попробуем этой суммы мы, наверное поднять ну давайте хотя бы хотя бы 50 кусков самое оно ребята заносик еще один подъехал к нам и ну, это вообще не зовут это я сейчас понимаю ну, сейчас будет занос ребята 2020 казино а ну давай смотреть x2 и все 180 рублей ладно сойдет давай дальше смотреть что будет конечно же нам выпадать и надеяться на все самое лучшее 100 рублей хорошо хоть никакой но выигрыш ребята смотрим дальше а, тут у нас, к сожалению, ничего не выпадает Но 90 рублей ставочка Ребята, что вы хотели, что вы хотели Большие выигрыши, да вот сейчас будут большие выигрыши Кстати, бонусная игра Такая неплохая Выходит, мне кажется, да, x5 нормально x10 нормально x15, ребята, а это вам уже А это вам уже заносик нормальный Лучше, чем тут кассер 890 рублей Вот это я понимаю Вот это я понимаю, по-нашему, по-братски -по Занес мне Lucky Hunter 180 рублей ставим дальше и надеемся конечно же, на еще лучше замоцать. Так. Заносы в казино 2020 Ребят, напишите в комментариях, кстати Какой у вас самый жесткий был занос На, ребята, Лаки Хантере Было бы интересно прочитать, конечно же И надеюсь, что вы, конечно же, напишите Похвастаетесь, либо же Наоборот, поплачетесь Ну что, надеюсь, конечно же, будете радоваться И мы с вами будем радоваться за ваши заносы И будем смотреть, что в этой бонуске К сожалению, ничего, потому что 800 рублей так подняли, хорошо Так сойдет, как говорится, Лаки Хантер сегодня нормально Выдает, кстати... И, надеюсь, уже а, будет у нас десяточка Десяточка с таких вот ставочек И все будет реально окей Так, 380 рублей, вот это нормально Тоже выпало, смотрим, что будет дальше 2500, ребята, вот это заносик вы... ну, ну что, ну... Фу, просто уберись отсюда Вот это заносы, я понимал. Вот это тачка, но это не заносы Вот, ребята, вот он, вот он, косарь 100 Нормально, десяточка уже имеет на балансике Можем делать вот так вот, ребята 225 рублей, поехали 225 рублей Какая еще ставочка может быть лучше, чем эта? Я не знаю, бонусная игра Кстати, ребята, ну за такое можно и лайкостик влепить Подписку на канал тоже оформить И если тоже хотите видеть вот такие заносы А не такие, то переходите вниз по ссылке в описании Давай вот этот откроем Нормально, x 25 Вы видите эту цифру? Ребята, вот это вот нахрен занос. Вот это вот нахрен занос. Просто 11250 Ну, господи, что, на что мы смотрим? Давай сюда, давай сюда смотрите. Надеяться еще у нас солидные ребята выигрыши. 625 рублей. Нормально забираем. Заносы в казино 2020, ребята. Все, все реально хорошо. А, и заносы 2020. Прям реально, реально работают. Лаки Хантер просто радует меня. А, своими выигрышами И надеюсь, что так и продолжим Еще 2 500 Вот это я понимаю, ребята Вот это я понимаю а, 425, ну такое себе а, Выигрыш как-никак, но небольшой Ребята, 23 куска мы уже с вами подняли а, Сейчас, наверное, мы сделаем следующее движение а, 900 рублей Поехали 900 рублей, ребята Можем крутить Надеюсь, что выпадет что-то годное отсюда И, конечно же, верим Сочный, сочный, ребята Солидный выигрыш Кассер 800 А не намек ли это, ребята а Не намек ли это на то, что Нужно посмотреть Ставить Косаре 800, пацаны Тысяча, вот это я понимаю Так, наверное, сейчас будем Косаре 800 ставить Последняя ставочка была, да Косаре 800, поехали, ребята, Макс Беттик Сейчас у нас на экранах И надеюсь, что мне, конечно же Это как-то поможет, как-то это поможет И все будет реально очень-очень солидно 2800, есть выигрыши, ребята Есть контактик, но небольшой, потому что Мы уже немножко с вами слили а, Больше 25 тысяч Тех, которые подняли, да И, следовательно, мне хочется увидеть больше выигрышей а, Больше суммы а, выигрышей И 6800 мне, в принципе, в этом помогает В этом помогает, конечно же И а, надеюсь, что будет дальше еще лучше а, 2000, такое себе Ладно, заберем уже, пускай будет а, Ничего, к сожалению, тут нету а, Тут у нас, ребята, тоже ничего нету у нас тут 1000 а, рублей заберем ладно а, с дилером не хочу как-то игра за с ним играться это конечно игрушка дьявола этот дилер а, ш... ну давай давай дальше. давай пробуем пробуем пробуем давай естественно тройка спасибо ребята а, пик пик а, мы не выполнили свой давай 3 600 поехали 3 600 родной не подведи просто рискую уже как могу еще 200 хорошо а, проигрыш есть ребята Заносы, ребята, 2020, забираем, и все, 67 тысяч рублей на балансе, останавливаемся, еще 2000, кстати, насыпает, ребята, ну что я могу сказать, 67 кусков на балансе, с вас, конечно же, непременно лайк под видео, подписка на канал, переходите вниз по ссылке в описании, используйте мои тактики, схемы, и, конечно же, свою удачу, кстати, переходите вниз тоже в мой телеграм-канал, будете знать самые первые заносы, и, в принципе, самые первые будете... Видеть мои видеоролики В общем, всем всего хорошего И удачных вам игр Пока-пока